Я, ну вот я и пришел домой с магаза, а, вот ключики наконец я электронные получил и вода, такая вот вода СОСОВА, это моя а, раскладушка, все помню фирменная, вот эта вот подушка, простыни нет, короче я по пожарам, мне все родственники пишут, звонят, такая вот у меня Mm, такое, вернее, хозяйство Или как это? Хозяйство, наверное, у меня в штанах такой вот у меня Мой замок, скажем так Тюрьма моя, наверное, больше, чем замок а, Кстати, вот здесь простыня такая лежит, рваная Как и приподе я ее разорвал он может да, наблюдать, видеть, видно всем Здесь я разуваюсь, как вон мои тапочки снимаю. Тут свои штаны, вот. Да. такой вот гадости. В принципе, внутри вот я воду уже допил. Вода. Такой пакет. Тут моя трудная паста, кстати. Такая вот лесной бальзам. Я за отечественного, за отечественного, друзья, производителя не уговариваю. Здесь я мою руки, ноги. По возможности, что получится, то и помою, чтобы ноги не воняли, и руки с улицы, поскольку сейчас коронавирус, друзья, гуляет, поэтому приходится как-то приспосабливаться к сложившейся в нелегкой ситуации в моей жизни, трудной, скажем так, наверное, больше подходит слово. Сами видите, у меня такое крыша в есть, и слава богу, есть на чем спать. Вот, но у меня нету, вернее, у меня есть регистрация, она уже кончается, у меня нету прописки вообще никакой, поэтому с работой куда-то устраивался, у меня карты все арестованы, приступы судебные, все счета мои, загнали в минус, карты все арестовали, заморозили, скажем так, заблокировали. Так, давайте откроем рюкзак. Так, ну вот я взял воды, взял воды. Так, это мыть руки, мыть ноги может попить там когда хотя я люблю газировку Но у меня кстати вот, кстати вот такой вот рулетик видите все, да, красная цена со сученкой, друзья, крутой потом вот такой вот йогурт станция молочная, ряжем вернее. 3,2 жирности короче, друзья, почему я еще, кстати, вот все забываю сказать, что недавно да, был в а, у врачей обследовался до конца, у меня он что-то. Uh, похоже, мне кажется, что это онкология. Я уже всех врачей делал, но врачи, видите, такая у меня uh, типа анализов я сдал. Вот. Записался к терапевту, но сами не понимаю, где живем в России, чтобы попасть к врачу, надо ждать две недели. Мы вообще не Все не утро такое. Не особо. У меня вдохновение есть uh, снимать для вас ролик но надо что-то поснимать выложить вот, чтобы вы не думали что я пропал и про вас забыл забил на вас нет друзья на вас не забил я вас всех очень люблю пусть вас пока немного у меня подписчиков на канале но все равно если даже у меня и онкология и если вдруг меня не станет эти ролики они, друзья останутся для вас но и думаю вы Будете, останусь в вашей памяти, хоть как-то памяти своих родственников, которых так много осталось, и, наверное, близких друзей, которых тоже совсем немного. Друзья, ну вот я и пришел домой с магаза. А, вот ключики наконец-то электронные получил и вода такая вот вода соса -сола. не буду я показывать а, марку воды наверное а может не знаю может показать ванильная а, так. Ну, как вы по прошлому видео могли наблюдать у меня кстати вот рюкзак который... рюкзаки откопал свой старый рюкзак. Я когда-то фотографией занимался, у меня такой крут, э -э, крутой рюкзак остался, который я не успел продать. Решил его оставить до а лучших времен, Тогда возьму себе другую камеру, друзья, и буду снимать для вас фотографии. Сейчас <coughs> даже его скину, вам покажу. В принципе, так я живу. Вот Это моя э -э, расслабушка. Все помнят фильмы. Это вот подушка просто нет короче я бомжаром друзья, мне все родственники а, пишут, звонят а, приезжал к тете говорит, ты как бомж, выкладываешь видосики свои бомжарские. выкладываю что-то хорошее, красивое друзья, если у меня пока в жизни ничего хорошего, красивого не происходит я думаю, что и видосики я буду пока выкладывать такие а, ну, параллельно я короткими видео увлекся youtube shorts если правильно говорить и даже мыслей никаких нет ну по возможности там что-то сниму каких-то там уточек на вызове там вот недавно на Красной площади был тоже поснимал солдату вечного огня а так в принципе у меня ничего нового не происходит пока ничего хорошего вот это вот моя квартира в которой я еще не успел, э, вернее забил уже как лет пять, шестой год пошел, как я здесь ремонтом не занимаюсь, потому что мне документы не дают, и это в другом видосике, друзья, вам рассказывал, кадастровый номер никак не могут, оказывается, он даже дома еще не присвоил э, квартиру. тем более, поэтому я буду через суд, э, сейчас нанял э, юриста грамотного. Э, и вот через суд все это решается. Потом, наверное, буду продажей, квартиры этим заниматься, потому что на ремонт я не потяну по деньгам. Вот есть полтора, не озвучили ремонт. Меня, просто мне копить лет 10 такие деньги, поэтому мне проще или какую-то жилье уже вторичку взять. Поскольку я на новостройке здесь брал новостройку, сами можете наблюдать. Вот, расстегну куртку, мне что-то жирковато. Сниму рюкзак. Затекла рука держать. Телефон я на телефон снимаю, друзья, как вы все помните. Я часто об этом говорю, что у меня пока нет камеры профессиональной, я снимаю на телефон. Вот, кстати, рюкзак. Сейчас я вам покажу. Такой, друзья, рюкзак фирменный мой. На темно не видно. Он такой вот рюкзак, друзья. Видите даже фирма сейчас сфокусирую Десятка автофокусировки нет видите кейс лоджик дорогой портфель рюкзак не знаю как его назвать сумка дорожная для фотооборудования десятку отдавал я 10 рублей с четырьмя нолями 10 тысяч российских деревянных ну вот в принципе Такая вот у меня От, такое, вернее, хозяйство. Или как это хозяйство, наверное, у меня в штанах. Такое вот у меня мой замок, скажем так. Тюрьма моя, наверное, больше, чем замок. Видите, да? Так, ниже не буду я. Там у меня бутылочки всякие стоят, думаю, вам это не обязательно видеть. Но здесь, в принципе, я впитаюсь вот, вот так вот в Макдаке. Видите, да, пакетик с Макдональдса. Вот вода, в принципе, я ее засветил. Ладно, покажу. Вот это вот ключики. Наконец-то я забрал, нашел. Я где-то полгода не мог найти офис, где выдают ключи. То и дело, то в доме сначала компания управляющая выдавала, потом перенесли в офис. Другое здание, это здание не мог найти месяцев пять, Вот нашел, наконец-то я могу попасть в подъезд, вот, без проблем Так, ну в принципе Так, давайте посмотрим, что бы сегодня на завтрак взял Так, а кстати, вот здесь простыня такая лежит, рваная Как и в приходе, я ее разорвал, вон можете, да, наблюдать, видеть, видно всем Здесь я разуваюсь, как бы вон мои тапочки снимаю, тут свои штаны и обувь, чтобы тут, видите, все в грязи, в пыли, в цементе, поэтому, чтобы не перепачкать одежду. И так вон оттираюсь, не знаю, видно, нет, наверное, не очень видно, я уже оттер, но вот немного видно, думаю, вам, друзья. Так, друзья, я вам про бутылочки сказал, да, то, что вам не обязательно видеть, это потому что... Я, как вы заметили, кстати, туалета у меня нет, поэтому мне приходится как-то свою нужду справлять в э, бутылочках. <смех> Смешно, я сказал, бутылочки всякие из-под воды. Я не бухаю, а то подумаю, подумаете, какой-то, вот, и поэтому не хочет показывать, э, что у него там стоит, что он пил с алкоголем. Нет, ну, друзья, я не пью, э, да я вообще никогда так особо не пил. Ну, выпиваем это все нормальные мужики Но не бухают друзья вот это вот здесь туалет должен был быть ванная я думаю вам видно вот это вот. стоял на воду все запланированное не тронутое а, рассказал вам я то что макдональдс я на самом деле зазор за здоровый образ жизни но как видите здесь это кухня здесь плиты нет ничего нет поэтому мне приходится набивать себе желудок вот да. такой вот гадости Ну в принципе внутри вот я воду уже допил вода такой пакет тут моя зубная паста кстати такая вот лесной бальзам я за отечественного за отечественного друзья производителя не уговариваю извиняюсь так ну это я у меня типа как жидкое мыло Туалетка, как все могли заметить, Но это вода, видите, обычная дешевая, красная цена, это мыть руки, там ноги помыть, тазик такой вот а, с водой. Здесь я мою руки, ноги, по возможности, что получится, то и помою, чтобы ноги не воняли. И руки с улицы, поскольку сейчас коронавирус, друзья, гуляет. Поэтому приходится как-то приспосабливаться к сложившейся э, нелегкой ситуации в моей жизни. трудной, скажем так, наверное, больше подходит словом Но давайте мы с вами посмотрим, э, что у меня завтра сегодня все взял. Кстати, у меня... я потом вам обязательно расскажу в другом ролике, как э, вообще выживать в Москве, если так оказался... Ну, жилье, в принципе, сами видите, у меня такое крыша над головой есть, и слава Богу, есть на чем спать, вот, но у меня нету, не у меня есть регистрация, она кончается, у меня нету прописки вообще никакой, поэтому с работой куда-то устраивался, у меня карты все арестованы, приступы судебные, все счета мои загнали в минус, карты все арестовали, заморозили, скажем так, заблокировали. У меня кстати, было много карт, по-моему, 5, и, короче, все они, короче, хорошо у нас работает государство, так вам скажу друзья, и поэтому приходится как-то выживать, работать, наличку какую-то, где-то платят. Вот, в основном, это стройка. Так, ну давайте посмотрим, что я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 Йогурт, станция молочная, ряженка, верни. 3,2 жирности. Сырские соседи ругаются. Кричат, кричат. Ну ладно, мы с вами не будем подслушивать, это нехорошо. Туалетка вот еще взял, за немножко другую подороже. Мягкий знак. Вот, поэтому мы а не будем, э, друзья, заострять внимание особо, видите. Я немного чего взял, поскольку у меня денег совсем немного осталось. У меня осталось тысяча рублей. Какая-то там мелочок, как тысяча российских деревянных рублей. Это Мне надо рассчитать их на дорогу что-то покушать купить и пока я не мелочи видите вся посыпалась пока я найду работу какую-то подработку вернее запишусь там подъеду отработаю и не заплатят налички короче друзья почему я еще кстати вот все забываю сказать что я недавно был в больницу, у врачей обследовался до конца у меня горло что-то нет, похоже, мне кажется, что это онкология. Я уже всех врача делал, но врачи, видите, хотя бы у меня типа анализов я сдал. Вот. Записался к терапевту. Но сами понимаете, живем в России, чтобы попасть к врачу, надо ждать две недели. Но вот, в Москву я приехал уже как месяц, чуть меньше 25 дней. И из них вот я только два раза, нет, я раз в терапевту попал, и вот все остальные раз в пять я сходил уже по направлению. И вот я взял талончик, мне еще, еще осталось 10 дней. Сегодня у нас, нет, друзья, вроде 9 дней, у нас 28 марта. Вот, 7 апреля мне идти в терапевту терапевту туда к дежурному терапевту по поликлинике такое прикреплен раньше в Зеленограде жил там и прикреплен в поликлинике друзья идти чтобы не смотрели мои анализы она посмотрит и скажет вообще долго у меня осталось жить или нет шучу конечно надеюсь долго еще для вас поснимаю интересных роликов а про онкологию почему я начал потому что у меня как то на городе помните да, все, я думал что у меня столбняк мне сделали прививки экстренную вакцинацию, от бешенства курс прошел, но ком в горле у меня этот не проходит. Потом я у себя, друзья, на горле обнаружил пятно а, рядом с ландами, а, язва, как же ее называют, не тропическое, а, друзья, отправьте меня в комментариях. Короче, пятно, нашел пятно у себя а, на, на в горле, так сказать, нашей шее, пока нет. И посмотрел в интернете, сейчас, в принципе, не надо иметь медицинское образование, чтобы все диагноз поставили для этого, есть интернет. Зашел, почитал, и там написано было, что даже фотография, друзья, кстати, была. А когда я увидел фотографию, у меня реально подкосились ноги. Ну, меня понимаете, всем жить хочется. Вот. И когда ты видишь фотографию, точь-точь, как у тебя в горле, такое же пятно, вот. и написано, что это первая стадия рака горла, друзья, я курю уже 20 лет почти, пытаюсь бросить, но пока никак не получается. А тогда я все-таки попытаюсь это сделать окончательно, я, естественно, снимать для вас видосик, как с этой пагубной привычки распрощаться, друзья, ну, пусть не навсегда, но на долгое время. Вот. Что-то мыслей вообще никаких нет, сегодня утро такое, такое не особо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 но, вот, и думаю, вы э, будете останусь в вашей памяти хоть как-то в памяти своих э, родственников, которых не так много осталось, и, наверное, близких друзей, которых тоже совсем немного. Mm -hmm. Видите, у меня было садиться. У меня этот кон уже пять месяцев не проходит. Мне врач выписывал кучу лекарств. Я вот, эти лекарства все немного легче стало. Но э, на поправку, друзья, окончательно я, видимо, не пошел. Видимо, не знаю, мне надо делать... Мне делали гастроскопию, делали э, УЗИ-четовидки, делали рентген, э, легкие, грудные клетки. Вот, э, я пошел к лору второй раз и говорю, сделайте мне... Э, друзья, чуть-чуть сегодня у меня из головы улетает. Короче, трубка такая, нос... С, уют, с лампочкой, типа как гастроскопия, только это через нос смотрит голосовую щель. Но у меня поняли, думаю, если кто-то из вас смотрит, кто в медицине работает, может с метообразованием, а может люди сами это прошли, обычные люди эту процедуру, то вы поймете, о чем я говорю. Но меня в поликлинике отказали в этой процедуре, сказали только в платной клинике, идите платите деньги и делайте. Вот. И я, друзья, нашел пару клиник и пойду делать, э, пойду, вернее, проверять <coughs> свою гортань, э, носа, э, носовые каналы тоже посмотрю. Поэтому так, друзья, я вспомнил э, эндоскопия, э, лариноскопия. Как правильно поправьте меня в комментариях, если кто-то из вас есть, вернее, смотрит, смотрите этот ролик с медицинским образованием, если вы работник мед. учреждения или вы сами прошли эту процедуру, напишите вообще, как это больно, это не больно, терпимо. Я читал в интернете, что это совсем не больно, но даже бывает делают анестезию местную, но не наркоз, а анестезию. Поэтому, друзья, будем надеяться, конечно, на лучшее, Не хотелось бы мне снимать э, следующие свои видосики для вас с какой-нибудь э, больницы, с э, санкоклиники какой-нибудь, давайте, дерево нет, по башке, по своей постучу, по пустой, по деревянной, вот. Поэтому, друзья, не то, что я, мне, наверное, в жизни терять особо-то уже нечего. Просто хочется, наверное, все-таки еще пожить и что-то в этой жизни успеть, чего я не успел, Так, наверное, многим. У кого, например, сейчас этот диагноз подтвержден, онкология, надеюсь, меня пронесет. И это, как мне сказал обычный лор, что это у меня просто из-за моих плохих зубов, которые надо дергать, какие-то надо делать, чинить. Вот. И у меня малочинится еще в организме ослабленный иммунитет. Вот. Кстати, кровь еще сдал все анализы, вот. все, что можно было, сдал. Вот кроме ларинкоскопии кстати не забываем ставить лайки комментарии обязательно вот мне очень будет приятно кстати друзья если вы лайк авансом поставите даже на другие мои видосики которые вы еще не успели посмотреть или я их только выложу еще которые сам не, не успел а, снять вернее давайте думать о будущем вот. хотя я живу одним днем но Надеюсь все-таки на светлое будущее, поэтому ставим лайки, комментарии и не забываем подписываться на канал, на мой канал, вернее на наш с вами, а канал называется «Друзья Жека».